Всем привет! Сегодня день тестов и мы постреляем из РПГ-7 и РГС-50М Обращаю ваше внимание, что данное изделие не является оружием А представляет собой макеты, напечатанные на 3D принтере И имеющие возможность стрельбы, сертифицированной пиротехникой А именно, иглы от StrikeArt Первым на очереди стрельба из гранатометра РПГ-7 с установленным прицелом Пг 7 в Специально для этого была переработана рукоять, и теперь крепление прицела наклонено относительно продольной оси немного вниз. Постараемся проверить дальность прямого выстрела по прицельной сетке прицела ПГ-8В. Также проверим, как пойдет себя пластик при температуре минус 18 градусов. Сегодня как раз такая температура. Примерно 60 метров. К сожалению, в этих сугробах и на камеру сейчас не видно, туда, куда упала стрела, но дистанция примерно 60 метров. Далее следует еще один гранатомет. Реплика гранатомета РГС-50М. Историю данного гранатомета я рассказывать не буду, сами погуглите. А сразу же перейду к устройству гранатомета. Так как это не итоговая версия, в нем выполнены не все элементы оригинального гранатомета. Тем не менее, присутствует рабочий курок. Амортизация приклада. Переломная конструкция. Даже экстрактор был, но на время съемки пришлось его убрать. Задача просто пострелять. Володки еле слышно? Еще один выстрел. Возьмем повыше. Заводил. метров 70-80 что хотел сказать про RGS 50M из-за своих габаритов он не особо сильно отличается от RPG-7 и в моем случае предпочтительно выбрать RPG-7, это более антуражно более интересно из-за своих габаритов RGS перед RPG не имеет особых преимуществ ствол, короче со всеми вытекающими последствиями да и и распечатан он был больше для души, чем для реализации. Дальнейших работ по данному гранатомету проводить не планирую. Все интересующие меня технические вопросы были решены и приняты к сведению. На их основе я попробую сделать что-то более компактное и простое. И, скорее всего, на кикшелах. Вижу большие перспективы в использовании именно этого типа пиротехники. А на сегодня все. Всем здоровья, с наступающим и до скорого!